Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Если праведник, человек, который хранит себя в чистоте и святости, человек, который не осквернен от этого мира, он хранит себя от этого мира, человек, который любит Бога, старается исполнять все его заповеди, слушает его голос чтобы исполнить волю отца нашего небесного, он едва спасается. То есть еле-еле спасается, то нечестивый грешник, где явится Где явятся нечестивые грешные верующие, которые считают, что они спасены по благодати. Ну сами подумайте, где они будут? Иисус говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, наследует Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие в тот день придут и скажут, что они спасены благодатью, что они там изгоняют бесов именем Иисуса, врачуют болезни, многие чудеса творят. Иисус скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня делающее беззаконие. Верующие, которые живут по образу этого мира, которые похожи на этот мир, которые грешат которые просто верят, что они спасены по благодати и живут обычной мирской жизнью. Ну, неужели такие люди пойдут в царство Божье, когда написано, что ничто нечистое и преданная мерзости не войдет в царствие Божье, но неужели трудно прочитать помимо тех мест Писания, где написано, что благодатью вы спасены, еще другие места, другие, которые откроют всю реальность истинного христианства. Поэтому пожалуйста не обманывайте себя дорогие друзья, а честно посмотрите сами на себя. Являетесь ли вы праведником, исполняете ли вы заповеди Иисуса Христа, живете ли вы так как написано в Библии или вы просто спасены по благодати и все нормально вы уже идете на небо. Вы посажены со Христом на небесах, но неужели на небесах со Христом будут... Люди, которые грешат, которые делают все мерзости, которые Бог ненавидит. Неужели Он может посадить с собой на небесах таких людей? Конечно же нет. Вот, поэтому не нужно себя обманывать, дорогие мои. Давайте правде смотреть в глаза. Давайте говорить себе правду. И давайте меняться. Давайте все-таки взыщем Господа. Найдем Его и будем праведниками истинными праведниками, которых Господь хочет ввести в Царство Божье, чтобы нам действительно спастись и войти в Царство Божье. Да благословит вас Господь наш Иисус!